Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. У нас снова новинка. Это новая версия газогенератора G1 Ювелир, которая попала к нам э, в новинку из категории «Все новое, хорошо забытое старая. Да, это прежняя версия газогенератора, которую мы производили более двух лет и которую мы не так давно сняли с производства из-за того, что, по нашему мнению, э, прежняя версия газогенератора была... Технически и морально устаревший. И сейчас я рад представить вам новую версию газогенератора G1 Ювелир. Теперь в новой версии газогенератора G1, впрочем, как и во всей линейке производимых нами газогенераторов, мы начали использовать электронную систему управления нагрузкой с автоматической коррекцией и стабилизацией тока. А также теперь все заправочные и газоотводящие емкости оснащены встроенными водяными затворами, что позволяет быть нашему оборудованию еще более практичным и безопасным в использовании. Газогенератор оснащен встроенной системой обогащения производимого гремучего газа углеродом. Обогащение гремучего газа углеродом происходит в процессе его барботирования через жидкие углеводороды. В качестве жидких углеводородов мы используем легко испаряемые типы бензина. На передней панели газогенератора расположены два газоотводящих штуцера, через которые подаются чистый гремучий газ и гремучий газ в смеси с испарениями жидких углеводородов. Теперь немного о технических характеристиках газогенератора. Максимальная потребляемая мощность 1500 Вт в час. Максимальная производительность до 350 литров газовой смеси в час. Максимальный объем заправляемого электролита 1300 миллилитров. Разовый объем заправляемых жидких углеводородов 300 миллилитров. Итак, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Если вам понравилось наше оборудование, пожалуйста, обращайтесь к нам по поводу его приобретения по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, заходите почаще, и вы увидите еще много и много интересного. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!